Всем привет, друзья! Сегодня Испания отмечает католическую Паску. Сегодня очень необычный день, очень веселый день. Все выехали на природу, на пикник со всякими вкусняшками, всевозможными играми, бадминтоны, футбол. Все, что Имели на балконах своих все повывозили Я имею в виду велосипеды, самокаты, ролики. Есть повод погулять, отдохнуть и все здесь. Ну и мы в том числе. Всех католиков, кто отмечает этот день с праздником, а наших православных людей с верными Дети сегодня целый день будут искать шоколадные яйца, конфеты от пасхальных кроликов, которые старались всю ночь. Уже есть небольшой улов. Ага, покажешь? Покажешь, давай. Так, вот у Рината вот такое ведро насобирал. Вот такого зайца он нашел. А, так. Яйца шоколадные, конфеты, чупа-чупс. Но это только начало дня, да, впереди еще самое лучшее. Марк тоже, что Марк, кстати, самый первый нашел шоколадного зайца. А Ну, у него меньше всех Ничего страшного. Я вчера испекла торт, пинчер. Мы уже не выдержали. Вчера уже кусочек отрезали. Был повод, отрезали. Сейчас расскажу об этом поводе. А сегодня наше утро началось тоже необычно. Мы проснулись, включили музыку, песни Аллы Борисовны Кугачевой. Мы такой кайф получили. Вот честно, я вот давно так не кайфовала от музыки. Красивая музыка, красивые слова. И, ну, наверное... Десять песен подряд мы послушали из ее вообще самых-самых таких старых и на ну, таких довольно-таки ярких хитов. Ну, понравилось, понравилось очень, поэтому рекомендую всем. Очень. вчера были приглашены на день рождения к однокласснице. Девочку зовут Памела. подготовили ей подарки. От Марка мы купили такой большой чемоданчик, открываешь его, там косметика всевозможная тени, лак для ногтей, набор помад, наклеечки, ну такое все вот для девочки. Ренат выбрал шкатулку, шкатулка, чтобы не пустая была, мы положили тоже набор на помад, помады с разными вкусами, вкус пончика, вкус тортика и еще там с каким-то вкусом. Ну, все такое вот девчачье, розовенькая, красненькое, все красиво. И от Яна мы выбрали очень вкусный парфюм, Чайная серия, там клубничка, малинка, но по факту пахнет очень-очень вкусно жвачкой, такой фруктовой, фруктовой жвачкой, вот как раньше, там в детстве мы кушали, и нам казалось, что это что-то самое вкусное и необыкновенное, и вот реально так пахнут духи, я прям сама удивилась. Вкусный аромат очень. Благополучно вчера эти подарки мы упаковали в красивую обертку красного цвета, купили подарочный пакет, все это сложили. Вышли мы с детьми, я одна вышла, потому что у Сережи не получилось, он сказал, я попозже подойду, я догоню вас. И мы пошли с детьми, не спеша, нам идти где-то, если не спеша, где-то полчаса. И я детям говорю, давайте не будем спешить, потому что мы всегда приходим, одни из самых первых, но всегда вовремя приходим, испанцы опаздывают, там минут на 10-15, бывает кто-то и на полчаса опаздывает. Я говорю, давайте мы тоже вот возьмем за привычку, не будем бежать впереди паровоза, поэтому идем спокойным шагом. И мы шли, никуда не торопясь, где-то на полпути. Я говорю, дети, давайте я вас сфотографирую с подарком. Запечатлю этот день, этот момент. Давай, мама, говорят. Прикреплю сюда фотографию. Потом мне Ренат говорит: мама, сфотографируй меня теперь отдельно. Ну и пока я начала фотографировать Рената, я взяла пакет с подарками и поставила на скамейку рядом стоящую. Рядом со скамейкой стояла будка, в которой фотографируется, где автоматические фотографии выходят. И Марк с Яном сразу же в эту будку давай там играться. И пока я вот сделала кадр с Ренатом, я смотрю уже на время, что нам нужно уже торопиться, потому что мы уже не то, что там придем как испанцы, мы, наверное, придем позже всех. Я говорю, давайте быстрее, быстрее, потому что времени уже совсем мало. И мы все вместе, быстрым шагом пошли в сторону Нашей локации, куда нам нужно было идти. Мы прошли где-то метров 50. Я смотрю, мои руки свободны. Я везу коляску, и чего-то мне не хватает моих руках. И мне не хватало этого пакета с подарками. И я вспоминаю, что я его оставила на скамейке. Можете себе представить. Вот там, где мы фотографировались. Но от силы, наверное, ну, две минуты нас не было. Мы прошли, наверное, минуты две, даже меньше. Потому что мы шли быстрым шагом. Я разворачиваюсь, начинаю идти в сторону этой скамейки. прихожу, и что вы думаете? Вообще таких историй по Мадриду очень много, и чаще всего, вот то, что я слышала от знакомых, все рассказывают, что вот как оставили, так оно и стояло на месте, никто ничего не трогает. А я привожу, скамейка пустая. Вот мы вроде только что здесь были, и все, и уже ничего нет. Пакет очень красочный, очень ярко красного -алого цвета. И в этом пакете в обертке красные красиво упакованы податки. Шок у детей, шок у меня, шок. Мы начинаем вокруг ходить, смотреть, может быть, кто-то прошелся из людей, взял... Пакет довольно таки яркий и заметный, его на расстоянии можно было увидеть. Но никого из людей нет. На соседней лавочке сидели бабушки и в принципе никто даже и не проходил. Я говорю, ребят, но ну мы не пойдем на день рождения, потому что идти с пустыми руками, но ну как-то не особо хочется. Некрасиво это. Я к таким моментам обычно отношусь очень по-философски. Я считаю так, если такая ситуация с нами произошла, она произошла не просто так, а для чего-то. Возможно, нам не нужно было идти в то место, в то время, куда мы направлялись со своей семьей. Причем, по моим ощущениям, мне совершенно не хотелось идти на этот детский день рождения. Я не могу объяснить, почему, не могу объяснить причину, но мы пошли, потому что дети захотели. Но за последний, скажем так, месяц, наверное, полтора, у них очень много дней рождения. Вот очень много весенних мальчишек, девчонок, которые родились там в марте, в апреле. И день рождения почти каждую неделю у кого-то. Я уже подустала. Я подустала бегать по магазинам, выбирать подарки. И в этот раз у меня вообще не складывалось с подарками. Мы как не зайдем в какой-то магазин, то то, что нам нравится, оно в последнем экземпляре, то браком каким-то, то мы возвращали, то мы не могли что-то найти, что задумали. В общем, вот как-то вот он не ладилось, и утром я проснулась, говорю, вообще так не хочется идти, ну ладно, пойдем. И вот итог вот такой вот. И у Сережи еще не получилось с нами вместе выйти, он сказал, идите, я вас потом догоню. Возможно, этот подарок кому-то нужнее, какому-то ребенку намного нужнее, чем той девочке, которой мы шли. Все, что с нами происходит происходит в жизни не просто так я естественно мы когда вернулись домой маме отписалась девочки все ну, так и описала ситуацию как было все так и рассказала что мне скрывать она говорит, ничего страшного, не переживай. Главное, ты не переживай, вот так мне она ответила. Но ситуация очень такая двоякая. Как бы язык не поворачивается сказать, что это воровство. Потому что я-то ведь сама оставила, добровольно оставила на скамейке этот пакет. Но то, что он не пролежал двух минут, это неприятно. Вообще Испания славится тем, что здесь часто, очень часто воруют. Славится очень сильно Барселона. Там вообще говорят, если ты неделю прожил, у тебя ничего не украли ты просто счастливый человек все побережье Коста Бланки Коста браво вот, там очень активно все это воруется в Мадриде не так в Мадриде вот мы год прожили я ни от кого не слышала что у кого то телефон вытащили и сколько случаев было у нас Сережа забывал свой телефон в машине Телефон лежал прямо на торпеде всю ночь, и вообще никто его не брал, и слабо может быть, повезло нам, но разные вот ситуации. Вот как бы в Мадрид я не слышала, что прям вот активно здесь городство процветает. Естественно, это все есть, это есть в каждом городе. Но недавно мне моя знакомая, у которой трое деток девочки, она водит в нашу школу, тоже девчонок, но старшие классы, она мне рассказывала такую ситуацию, это буквально месяц назад было. В школу она всегда подъезжает на автобусе несколько остановок. Утром мы заходим давай, с детьми давай. в автобус, доезжаем до школы. Я понимаю, что у одного моего ребенка нет рюкзака. Мы его просто оставили на остановке. Она говорит, естественно, я завела детей в школу и сама вернулась на остановку, где мы сидели. Много было с нами людей, но это утро, час пик как раз активное такое время. Она говорит, и а что я увидела на скамейке. Лежал ланчбокс, лежала бутылочка с водой, и все, рюкзака не было. Рюкзак был новый. Он был куплен вот буквально в начале года говорит, красивый, еще не убитый, такой нормальный рюкзак. Рюкзак взяли, а все, что было внутри рюкзака, вытащили и положили. Там еще какая-то тетрадка лежала. Ну вот, как бы, вроде. Мелочь, но тоже вот неприятно, знаете, вроде рюкзак, ну кому нужен, вот детский рюкзак, но тем не менее, забрали. Я анализировала эту ситуацию, я помню, когда я Рината фотографировала, но ну я же видела, что в округе не было людей вообще, но подъехала машина строительная, остановилась возле мусорных баков, и выходил мужчина, направлялся к мусорным бакам, а скамейка стояла как раз возле мусорных баков, и он смотрел очень активно, смотрел на нас так внимательно, как бы взгляды наши совпали, и что-то он выбрасывал, я не знаю, но в этот момент мы резко развернулись и пошли уже в сторону нашего мероприятия. И я думаю, что все-таки это мужчина этот взял. Поэтому, когда мы побежали вокруг там домов смотреть, может быть, кто-то идет с этим красным пакетом и никого не увидели, то я думаю, что мы не увидели, потому что если взял этот пакет мужчина-строитель, то он взял... И сел снова в машину и поехал дальше Я очень надеюсь, что этого мужчины есть дочка Она будет очень-очень довольна Вот такой, я думаю, подарок кому-то достанется В этот день я как раз пекла пинчер торт и мы пока домой дошли, пришли, переоделись. И я говорю, дети, ну, давайте уже разрезать, потому что, ну, что, хоть чем-то поднимем себе настроение. Раз уж так получилось, так оно все сложилось очень странным образом. давайте себе как-то подсластим сегодняшний день. Будьте внимательны. Я по себе заметила, что я здесь очень внимательна, очень. Я не знаю, мое вот это вот рассеянное сознание, по-моему, еще стало больше за счет того, что, наверное, вот это дёргает постоянно, детьми меня, делает меня такой рассеянной. Я уже просто по себе замечала. я вот Мы недавно ездили на экскурсию с классом, где мы учимся, в школе, в которой мы учимся испанскому языку. И когда меня фотографировал учитель, я дала поддержать свою куртку другому учителю. Отдала и забыла про нее И, наверное, где-то час я ходила... Без куртки. Мою куртку спокойно носил другой учитель. И потом, когда мы уже перешли в другой музей, я вспомнила, что я где-то оставила куртку. Я развернулась и побежала в предыдущий музей, где мы были. обежала там все этажи в поисках найти свою куртку. И в таком недоумении была, думаю, ну где, ну куда я ее положила. И потом мне позвонили на телефон, позвонила Подруга говорит, «Таня, она же у учителя, ты же ее учителя отдала. Я в шоке. Вот, вот такая вот ерунда, я забыла о том, что я давала, давала клуб. Вот это такая рассеянность, это просто ужас. Может быть, здесь я как-то больше расслаблю на себя ощущаю, и поэтому не концентрируюсь на каких-то важных вещах, но ну, нельзя. Надо быть все равно внимательным, потому что. Воровство есть в любом случае. Вот мы на рынок приходим, всегда на рынке очень много полицейских, которые подходят и говорят тебе, пожалуйста, сумку переверните, держите ее вот за стороны живота, держите двумя руками. Ну, не просто так они говорят, значит, есть случай, случай есть по всему. Мы продолжаем со своей семьей отдыхать здесь, искать шоколадные конфеты, шоколадные яйца. Всех православных, которые в ожидании чудесного пасхального дня с наступающим праздником, всех люблю, целую, до скорых встреч, хороших вам пасочек куличей.